Всем от Культ привет! Новости марта. Вначале оглашу их список этих новостей, а потом уже сами новости. Первое. Отмена лекций в Минске и Калининграде. Второе. Лекции в Москве 21 марта, в Питере 24 марта. Открытые про них информация. Новосибирск 4-5 апреля. И предположительно на риск 8-9 апреля. Вроде бы пока все к тому, что это будет. А, и еще в апреле будет э, пара городов. Нет, несколько городов. Третье. Коллабы, которые уже произошли. Четвертое. Новости образовательного фронта и мои соображения вокруг них. И пятое. О политике и, э, ну, так сказать... Э, э, о политике, да, и на канале, и вообще. Значит, о политике на нашем канале и пару слов о политике. Значит, кто тут вот хочет только политику послушать, можете сразу в конец ролика и приходить. А кому интересно все, поехали с самого начала. Значит, первое. В Минске и в Калининграде 23 марта и 24 марта ничего не будет. В Минске, потому что э, главный организатор мероприятия не может вернуться там из какой-то страны, куда он едет в командировку и просил перенести, а перенести уже просто некуда по загрузке апреля месяца. А в Калининграде они просто все отменили, ну как бы там так, такая формула, раньше говорили из-за ковида, а теперь, значит, формула, что... Э, ну вот финансирование как бы ушло или что-то еще ушло. В общем, там не, не очень понятно. Суть в том, что э, произошедшие изменения в э, ну, нашей жизни, да, э, они сказались в том числе, видимо, на финансировании каких-то мероприятий, каких-то организаций и так далее. В общем, в Калининграде все лекции уже кстати, отменили. Но нет худа без добра, поэтому пункт 2. В Москве 21 марта, понедельник, даже ближайший, через три дня, состоится моя лекция в книжной лавке «Листва». Адрес внизу, значит, в описании к лекции, название «Народное образование», двоеточие «Текущее положение и перспективы». Это я не часто выступаю вот с такими философскими лекциями. Наверное, единственный раз, может, выступал, это когда «Куда идет и ведет нас». Экономическая наука, и было 12 лет назад в Москве, в Полит.ру. А вот теперь в магазине Листва. книжная, значит Этот книжный магазин, он ну, специализируется на очень серьезной, глубокой литературе. И он хотел сделать платный ход, потому что, ну там, так сказать, они не то, не то чтобы очень сильно, ну, по, по, ну, как бы, короче говоря, я договорился, что я не получаю никакого гонорара, вход будет бесплатный, но все-таки все, кто могут, пожертвуют, сколько могут, значит, в фонд книжной лавки «Листва». Вот. Но, тем не менее, вход свободный, и приходите все, ну вот обсудим происходящее с точки зрения, значит, образования, и вообще в целом поговорим. Дальше. Вместо Калининграда 24 марта будет Санкт-Петербург. И вот здесь я приглашаю э, вас поскорее пройти регистрацию. Они очень боятся, что будет переполнение зала. Э, и, э, соответственно, там хотят регистрацию закрыть на, на отметке в 500 э, присутствующих, который в данный момент уже стремительно приближается. Вот. Но я объясняю, что э, если... 500 человек зарегистрируется, то придет 200, а если 1000 человек зарегистрируется, то придет примерно 400, а зал на 350 человек у нас, это Лети. это институт, который, если я не ошибаюсь, вот, э, это родитель бегущего города, проекта «Бегущий город». В общем, я выступаю в ЛТи, э, и я бы хотел, чтобы был аншлаг, но вот из-за того, что регистрационную ссылку, ну, ру руководители, они не понимают этого. Они говорят, ну, все, кто зарегистрируется, все и придут. И я говорю, ну, вот сколько раз мы проводили, всегда приходило там меньше половины. Почему в этот раз должны прийти все? Ой, мы волнуемся, переполнится зал. Давайте, идите регистрируйтесь все по этой ссылке. Я буду пытаться сделать так, чтобы пустили, ну, как бы вот, чтобы, чтобы ее открывали, а, хотя бы до 600-700 человек. Буду делать все, вообще все от себя зависящее по этому поводу. Значит, это в 6 вечера 24 марта в Санкт-Петербурге. Я вообще весь день там буду, но у меня там разные там, мероприятия э, в каких-то закрытых клубах и просто встречи. Вот, значит, в 6 жду вот здесь, Аптекарский остров. Там э, подробнейшая инструкция, как туда попасть на лекцию, вот здесь вот в описании. Далее. 29 марта будет такой как бы рекламный стрим с компанией Geekbrains, которые мне очень помогают в это трудное время. И э, я договорился о таком честном рекламном стриме. Но ну, вот они там, возможно, будут предлагать всем моим подписчикам работу, а может просто расскажут о себе. Ну, в общем, мы побеседуем про Geekbrains. Это, еще раз повторяю, честный рекламный стрим. Значит, 29 марта в 10 утра он будет происходить. Приходите все на наш канал. Так, далее, значит, 4-5 апреля так как апрельские новости выйдут наверняка позже, то говорю, что 4-5 апреля у меня три лекции в Новосибирске. Первая в НГУ в 16.00, я лечу на рейсе в 6 часов утра из Москвы. Мне проще улететь в 6, чем, грубо говоря, ложиться в 11 или в 12 вечера. То есть мне проще встать в 4, поехать и улететь в 6 что я и делаю. Соответственно, значит, я прилетаю, ну или лететь ночью, тем более. Я прилетаю в Новосибирск, тут же едем, значит, в Академгородок, в НГУ. Первая лекция будет эм, про ПИЕ, рациональность ПИЕ. Дальше будет, в 6 часов будет мой доклад в Институте математики. В погоне за АБЦ-тройками. Подробный такой, серьезный будет доклад. Эм, вот, на таком хорошем уровне. Эм, но, тем не менее, обзорный. И на следующий день, 5 апреля утром, в 11 утра, в Горностайе, это местный математический ну, такой, как бы, центр талантливых детей, что называется, вот. там будет лекция про великую теремофирма и ее историю. Потом я улечу в Москву. 8-9 апреля я буду в Норильске, пожалуйста, уточнения по программе в Норильске смотрите ВКонтакте на нашей страничке, я уже не успею про это сказать в, в следующих новостях, которые, скорее всего, выйдут в середине апреля. И поэтому просто следите. На рельчане я вас всех жду. Скорее всего, открытая лекция состоится 8 апреля. 8 апреля, где-то ближе к вечеру, в городе Норильск. Вот так. Я там был в 2000 году, это было очень давно. Мы ходили на, в, в огромный поход по плато Тарана. Огромный, около месяца длины, 5 пеших этапов, 5 водных. Я там похудел, э, похудел на 15 килограмм в этом походе. Зацените. Ну, э, ради справедливости, собственно, с тех пор так и не поправился. <с> То есть, когда-то я был нормальный такой мужчина. Э, в 2000 году сходил в поход, похудел на 15 килограмм и уже э, потолстел с тех пор только на 3 или 4. Вот, это был такой переломный момент в, в моей комплекции <с> в этом в 2000 году. Но это я снова спустя 22 года попаду в Норильск, дай бог. Ну, потом еще в апреле будет, 18-го будет... Снова Петербург, 19-го Нижний Новгород, но в Нижнем там закрытое будет, э, может, несколько друзей я смогу провести, не больше. А вот в Питере, может быть, что-то и будет открытое, посмотрим. Но это, это уже отдельно мы объявим. Так, следующий пункт называется коллабы. Произошло несколько коллабов за это время, ну, те, которые я нашел, я мог некоторые пропустить. На грозе был разговор, значит, я, э, э, вот, грубо говоря, да, о политике, я сейчас скажу все о политике в одной строке. Но подробнейшее мое мнение о происходящем и мое ощущение того, что происходит, изложено на грозе. Я сразу предупреждаю всех. Никто не останется удовлетворен. От патриотов пришлось немножко дистанцироваться по одной причине, от либералов, соответственно, тоже по другой очевидной причине. У меня позиция, с которой я очень одинок в этом мире, и я ее разносторонне объяснил на этой вот на грозе, заходите с примерно, с, можно смотреть с час 00, там 5 минут, вот в которые прям я уместил самую квинтэссенцию, ну а если вы придете на 45 минуте, где я появляюсь, то вы послушаете все мое, как бы все, все, в целом мое ощущение от мира. Так, на нашем радио было, но ну, это по-моему там мы не касались никакой политики, на фарпосте, на безопасном детстве, про дефолт 1998 -го года вспоминаю, материал на пец опубликован, это вот здесь все увидите. Так, значит, четвертый пункт состоит в том, что деятельность по спасению массового образования приводит к совершенно неожиданным и очень резонансным вещам, таким как ответ Сергея Сергеевича Кравцова, точнее его заместителя по его просьбе, на наш манифест. На 20 страниц он попытался выдать ответ, но... Ответ вызывает у меня очень много критики, но сам факт того, что министр образования считает необходимым на манифест отвечать, понятно, свидетельствует о том, что мы навели очень большой шум и шорох. Ну и из совета Федерации пришел человек, который, естественно, хочет остаться анонимным и сказал, что нормальная антиреформа образования все равно грядет, и, конечно, законопроект будут писать. И из всего, что в данный момент ходит вокруг, как бы до около наша программа, ему кажется, наиболее правильной. Вот, так что, значит, я к тому, что не, не нужно, э, как это, в наши трудные дни есть и что-то позитивное, может быть, наконец, мы хотя бы образование спасем, и поэтому опять обращаюсь с просьбой подписывать нашего звания, которое, значит, набрало 75 тысяч и, э, ну, все забыли, информационный повод новый появился, никто не подписывает, а надо подписывать, потому что э, как бы сказать, э, наука, образование, школа, оно никуда не денется. И нужно ее спасать. Ну и, наконец, пятый пункт. Значит, на канале Маткульт Привет не будет никакой политики. Я имею в виду той политики. Э, наша политика канала состоит в том, что у нас не будет политики. Э, да, очень много мне пишут... Э, что я теперь думаю по поводу, например, собирания земель. Я вам отвечу следующее. Собирание земель в том смысле, который я имел в виду, это сближение с Россией, Белоруссией и Казахстана. А именно, абсолютно, так сказать, ну вот, когда Россия помогла этим государствам просто сохраниться как государство, да, и они стали гораздо ближе к нам. В частности, в Казахстане, в котором я только что был, мне в глаза бросился новейший плакат прямо с иголочки. Ну там реклама закона, там, ну, типа казахстанец, подчиняйся закону, и он тебя защитит. И два лица, казахская и русская. Такого немыслимо это было невозможно при Назарбаеве. Все изображения были только казахских лиц, русские были в совершенно явном, хоть и не таком ну, угрюмом, как на Украине, загоне. Сейчас этот загон открывается, и это безусловно то самое собирание земель, совершенно бескровное и без войны. Которое я и имел в виду. Пожалуйста, я впредь не желаю получать комментариев о том, что я там своим собиранием земель провоцировал Путина на начало войны. Это совершенно бессмысленная фраза. Я, так сказать, ну Пусть Господь Бог, конечно, рассудит когда-нибудь, но уж точно не вам судить о том, что я, оказывается, спровоцировал Значит, Владимира Владимировича. Пожалуйста, это, это смех и слезы. Значит, что касается текущей войны, так как у меня есть знакомые на материковой Украине... И их немало. И то, как сейчас страдают люди, это просто не, нельзя, это, не, это никакого... То есть я ненавижу войну, в принципе ненавижу. Но в отличие от либералов, я никого не тороплюсь осуждать. Потому что ситуация развивалась очень долго. И единственное, в чем действительно я по-настоящему каюсь на сегодняшний день, это в том, что я рукоплескал тогда Ельцину, когда он разрушал Советский Союз. Вот это действительно факт. То есть вот как бы это был первый шаг в длинной дороге к сегодняшнему аду. Ну и это все, что я могу сказать. Я хочу просто так сказать вам обещать, что никакого там даже если Россия сейчас в два дня победит, никакого празднования у меня не будет дома, да? Это гражданская война и никто в ней не бывает победитель. И, так сказать, будет только молитва за всех, кто на ней погиб. И я хочу сказать, что я, ну как бы, хочу морально поддержать обе стороны, потому что потому что это гражданская война, это ужасное совершенно событие происходит. Вот, к которым мы долго и упорно шли. Вот все, что я вам скажу, дорогие друзья. Значит, я прошу не оставлять комментариев по поводу, а, значит, политики ни к каким роликам, кроме этого. В этом разрешаем, но я оставляю за собой право стереть хамские ролики и даже забанить их авторов. Ой, извините, стереть хамские комментарии. И даже забанить их авторов, если они будут особенно, ну там, особенно, так сказать, такими, с наскоком таким обычным для некоторых людей. Вот, то есть в дальнейшем, да, к дальнейшим нашим роликам, пожалуйста, оставляйте только комментарии по существу. Там будет математика, про математику и будем говорить. Ну и как бы молимся с скорейшем окончании всего этого кошмара. Маткульт, привет!